Увидим, что она угу. Всем привет. Мы вас выключаем. Вы теперь нас смотрите. Всем здравствуйте. А, кто я такой онлайн Всем тоже привет. Поставьте в чат, кстати, тройки, кто, кто со звуком, все в порядке. и Видео вы тоже видите. Прям сейчас все ставим тройки. А, смотрите, кто я такой и почему у меня я выступаю. сейчас узнаете в процессе. Вот, точно так же, как и они. А, мы все сегодня с вами, тем бы мы ни являлись, программисты, олигархи, депутаты, уборщики, тунеядцы, все целиком и полностью находимся в одной системе. Называется она ФРС. Это, это международная система, то есть в принципе в любой стране люди находятся в этой одной системе. И хотим мы этого или нет, у нас в этой системе нет своих собственных денег. Мы здесь вынуждены зарабатывать, превращаясь в обезьяну, находимся постоянно в стрессе и перекладываем деньги из кармана в карман. И эта система сегодня целиком и полностью, как и вся мировая экономика, так как она построена на форесе, находится в глубоком состоянии диверенджа. По-русски это задница. Из этой задницы ее никто доставать не собирается. То есть если говорить образами, то это вагончик, с которого машинисты уже соскочили, и он катится вниз в пропасти, туда, куда прикатится. И эта система, построена на коррупции, на взяточестве, на стрессе и так далее, рабовладельческий строй в прикрытом виде, всех достала, и на смену ей стали разрабатывать криптовалюту.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 Нужна условная единица для измерения ценности того, чем мы с вами обмениваемся. Это и есть криптовалюта. И с точки зрения технического прогресса, это эволюция, так как криптовалюта и блокчейн ⁇ это революционная технология. И все мы давно криптовалюты уже пользуемся. Даже если у нас нет биткоина, эфира и других криптовалют того же призма, мы ей уже давно пользуемся. Люди вокруг нас тоже. Им это надо объяснять. Что такое криптовалюта? То есть у нас на счетах есть сейчас, допустим, у Сбербанка, так как самый популярный банк, 3000 рублей, и 1000 мы перевели за товар или в подарок, неважно. Осталось 2000. У человека было на счету 0, так как мы ему перевели 1000, стало 1000. Это его баланс, это наш баланс. Вот это информация об изменении двух балансов. Это и есть криптовалюта.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 И сами себе в том числе. И что такое блокчейн? Это блокнот. То есть, допустим, мы все с вами пользуемся одной системой. Все полностью находимся в одной системе. И у нас у каждого есть блокнот в цифровом виде. Абсолютно у каждого одинаковый. Когда эти люди делают транзакцию, она у нас в блокноте автоматически отражается. И если кто-то из них двоих хочет обмануть систему и написать, что у него осталось не 2000 рублей, а 2 миллиарда, Наши блокноты автоматически эту транзакцию отклоняют, эту информацию, так как она не соответствует истине, не совпадает. И что происходит? 8 лет назад пришел биткоин, то есть криптовалюта одна из первых совогубности с блокчейном. И 97% криптовалют на рынке сегодня это его копия. Это программисты или развили олигархов, в каком-то случае олигархи понимали, когда понимают, ну, те, у кого есть миллионы долларов, покупали копию биткоина, чтобы на людях сейчас зарабатывать деньги, поймать эту волну, тренд так называемый, что они, собственно, и сделали. 3% – это эфириум, чем технологически они отличаются, вы узнаете в процессе. И что такое? Абсолютно все сегодня криптовалюты, все 1700, их даже уже сегодня более, являются ico Акциями, а не платежным средством. Это ценные бумаги. И у них, И у них есть майнинг. Видно стало? Да, красиво. Там видно? Ну тут отсвечивает, потому что поэтому не видно. Если там кто-то захочет посмотреть более детально, так как свет отражает и не так сильно видно, есть другая презентация, точно также посмотреть, главное услышать, что говорят. Вот. У них есть майнинг. И что такое майнинг? Это не фермы, как говорят биткоинщики, криптовалютчики, что они добывают деньги. Они не добывают деньги. Майнинг – это когда есть технологическое, техническое устройство, за 500 тысяч рублей, размером там с микроволновку, бывает и побольше, которая обеспечивает жизнедеятельность блокчейна. То есть для того, чтобы нам было куда записывать транзакции, так как это блокнот, нужно, чтобы появлялись новые странички, куда записывать информацию. То есть когда мы пользуемся сегодня Сбербанком, ВТБ, Деньков, задействованы сервера банков. То есть наша информация находится у них, это централизация. Здесь это майнинг, то есть в криптовалюте это придумали. Если год назад ферма за 500 тысяч рублей делала новую страничку, то сегодня для этой же функции нужна электрическая станция. Во-первых, это вредит экологии. И также, во-первых, в какой-то момент на Земле не хватит мощности в ближайшее время для того, чтобы мы с вами сделали простую транзакцию. Оплатили хлеб, там, молоко, все что угодно. То есть в этой системе, где есть майнинг, предусмотрена, скажем так, система самоуничтожения. Так как это бета-версия, то есть если у вас здесь есть у кого-то кнопочный телефон, вот это биткоин. И то, где есть майнинг, это уже прошлый век. То есть то, что до людей только дошло вообще, что надо уделить внимание криптовалюте, это не значит, что надо уделять самой первой. Вот, потому что от нее уже как раз-таки надо избавляться. Вот. И что произошло? Так как у всех криптовалют сегодня есть проблема, называется она 51%. Что это за проблема? Если мы сейчас с вами, как создается криптовалюта, вот таким коллективом мы сейчас решим создать свою криптовалюту. Онлайн, офлайн, все полностью. Мы с вами пропишем исходный код. Это как устав у юридического лица. То есть это полноценно описание техническое всего процесса функционирования криптовалюты. И мы будем прописывать, как будут работать транзакции, как будут работать блокчейн, будет ли это майнинг или форжинг, а, ICO это или платежное средство, централизованное, децентрализованное и так далее. И мы это запустим. И запустим мы это с вами децентрализованно. И самой криптовалютой мы с вами больше не управляем. Мы можем только вокруг формировать шум, контекст, создавать новости и так далее. Или, как сейчас делают некоторые государства, сделаем изначально централизованно. Это тотальное рабство ФРС в цифровом виде. И что это за проблема? То есть даже если мы с вами запустим децентрализованно, к тому моменту, как в одних руках или у одного сообщества сконцентрируется 51% от общей капитализации всей системы, система центрируется и становится управляемой. Это случилось в сентябре 2017 года. Биткоина стало 2. До этой ситуации никто не понимал, что децентрализованными сетями можно управлять. То есть в практике такой не было. Были только предположения. И определенные структуры это доказали. Сегодня биткоина уже четыре. И это не случайности, это целенаправленные конкретные работы организации. Тем самым, вот эта ситуация показала, что в мире фундаментально людей, которые разбираются в криптовалюте и в блокчейне, порядка 20 человек. Я один из них. И эта же ситуация показала, что децентрализованными сетями можно управлять. Тем самым, они запустили гонку государств, систем управления, банкиров, так называемых, организаций, которые любят управлять людьми, полностью с нуля, я это называю игры, выгодные только тем, кто их придумал. Потому что здесь мы изначально проиграли, вы это все сегодня знаете, полностью ощущаете на себе. И за пять лет, со времен фараонов, впервые в мире появилась единственная игра, в которую выгодно играть в каждом. И человек сегодня, и мы сами имеем возможность сюда перейти и начать здесь жить свободно и по-человечески. И это призм. Другого не дано. То есть как бы человек ни умничал, самая короткая презентация, кем бы он ни являлся, это то, что, друг, ты находишься сегодня в заднице, тебе сейчас тебе навяжут цифровую задницу, тотальное рабство, кем бы ты ни являлся, олигарх, депутат, кто угодно. И единственный выход у тебя и возможность начать жить свободно и по-человечески, это призм. И они точно так же имеют возможность сюда перейти. Что они, собственно, делают быстрее, потому что они не такие пугливые и так далее и тому подобное. Так вот, если здесь биткоин, акции, облигации, недвижимость и даже яблоки в магазине растут в цене вверх и падают в цене вниз, и если у нас есть два яблока или две квартиры, чтобы заработать, надо яблоко продать. Вопрос только в какой момент продадим, хорошо продадим или плохо. И даже если мы продадим хорошо, мы куда возвращаемся с вами? Обратно в задницу. Систему ФРС. То есть те люди, которые сегодня, как бы это грубо не звучало. Находятся здесь, они а в заднице. Те люди, которые находятся в биткоине и в других криптовалютах, кроме призмы, считают, что это выход из задницы, они а дважды в заднице. Потому что они себя убедили в том, что это выход из нее и выдают себе желаемое за действительное. После этой ситуации это уже не так. И опять же, если здесь растет вверх и вниз, то призм это то, что сегодня растет и в количестве, и в качестве. Призм уже сегодня единственная, тотально децентрализованная криптовалюта передовая, которая выгодна абсолютно каждому и при этом еще и является платежным средством. Она единственная. Может вы слышали, что 28 декабря даже впервые в мире визуализировали блокчейн Призм. До этого никто это не делал. И она еще и растет в количестве и растет в качестве. И если говорить об обеспеченной жизни, то это 10 тысяч монет. Это та самая сумма, которая вам уже сегодня, когда вы ее кладете в призм, то есть конвертируете деньги из системы не ваши деньги, состояние ваши собственные деньги, эта сумма позволяет вам уже не думать о том, где брать новые деньги, а позволяет думать о том, что созидать и куда их тратить. Это 10 тысяч монет. Положить в призм вы можете сколько угодно. 8 тысяч монет, 6 тысяч монет, 5 тысяч, тысячу. Это ваши деньги, никто не вправе вам говорить, что делать. И даже если у человека есть 10 тысяч рублей, это 160 монет. А 10 тысяч рублей есть даже у мертвого, потому что он откладывался на похороны. И он способен трудиться, он реально может себе обеспечить жизнь. Потому что на скорость печати этих денег он влияет своим трудом. Когда мы кладем... Деньги в призм, то есть конвертируем из этого состояния в это, мы не перекладываем деньги из кармана в карман, нет никакой компании призм, куда мы кладем эти деньги, то есть мы не замораживаем свое тело, мы их кладем себе на счет, на свой собственный, мы их конвертируем из состояния не наши, в состояние наших деньги. Призм позволяет абсолютно каждому с первой монетки, с которой вы отсюда сегодня уйдете, стать имидентом собственных денег. Это ваш собственный, у каждого печатный станок, который печатает вам новые деньги. То есть призм несет культуру производства денег, красивой, вкусной жизни. И чтобы не было такого, как сейчас там на Бигулина пошла, напечатала денег сколько угодно, и у нас упала из-за того, что есть ремиссия, мы там никто извать нас никак, то здесь есть правила, осидим на которые печатается, чтобы я с призмами также не пошел, напечатал сколько угодно. Есть правила, относительно которых у всех они одинаковые, деньги печатаются. И так как мы говорим о 10 тысячах монет, мы их кладем сюда на счет. И получаем 6% сразу же за хранение. Это 600 монет в месяц. Но не по принципу, что мы положили и сидим ждем, обманул нас Максим, или те, кто нас сюда пригласил, или не обманул. А мы видим это сразу. Это 20 монет каждый день поступают к нам на счет. Каждую секунду они поступают. Если мы об этом кому-то разболтали, так как в призм есть система естественного отбора и принудительного развития, это не пирамида и не сетевуха, вы узнаете в процессе, чем это отличается. Мы об этом кому-то разболтали. И с каждым нашим разболтыванием счетчик увеличивает скорость печати. Все люди, кому мы активируем призм, они все будут нас любить и считать лидером мнений, Как вы будете любить тех, кто вас сюда пригласил? Не меня, а тех, кто позвал. Это те люди, которые вам желают свободной и обеспеченной жизни. Как вы будете желать своим близким, своей семье и так далее, когда будете их активировать, даже незнакомым. Так вот, допустим, вы наболтали на 12%. Это может сделать абсолютно каждый из нас без дополнительных знаний, без дополнительных навыков. В том состоянии, в котором вы сейчас здесь находитесь. И это 1200 монет каждый месяц поступает вам на счет. Это 40 монет каждый день. Это сегодня 40 долларов, так как одна призм стоит 1 доллар. То есть 10 тысяч монет – это всего лишь 600 тысяч рублей. И что происходит? Если мы, как кто-то конкретно, вот как я, допустим, трудимся на результат 30-47%, и, допустим, 30% также может сделать абсолютно каждый. От бабульки до ребенка. Вот у меня в Дагестане сейчас появилась девочка 9 лет. 9 лет она делает призм людям. Это 3000 монет в месяц. Это 100 монет каждый день, которые я уже сегодня получаю, так как у меня такой счет. И если вдруг мне нужно вернуться сюда в рубль, в доллар и так далее, так я покупаю билеты на поезд, на самолет РЖД и авиакомпании, призы пока не принимают То я снимаю их со счета легко, и так как курс... Один призм, один доллар, то я при конвертации умножаю на 1 доллар, это получается, там не будем обращать сильно внимание на курс доллара, 6 тысяч рублей каждый день уже сегодня поступают ко мне на счет. Я их без задней мысли снимаю и трачу, потому что у меня лежит 10 тысяч монет, которые тоже мои собственные деньги, доступ у меня только есть к ним, которые я в любой момент могу снять и потратить. Но зачем мне это делать, если они мне каждый день снова делают 100 монет? И я опять снимаю и трачу. И что происходит? 10 тысяч монет растут еще и в качестве. Это уже некая иллюзия, что, допустим, в марте месяце одна монетка стоит 100 долларов. То есть здесь нет конкретной даты. Когда вы мне позвоните или тем, кто вас пригласил, и скажете, ты в марте обещал, что монетка будет... стоить Нету этого, это иллюзия. Вот. Но я знаю, предполагаю, вернее, более чем уверен, что она еще в сентябре могла стоить 100 долларов. Но так как у нас, у, нас, у населения в среднем от 10 до 100 тысяч рублей, то нам выгодно максимально долго продержать курс доллара, чтобы люди как можно больше сюда могли перейти. И что происходит? Допустим, в марте 100 долларов. Я вам покажу технологически, в какой момент это произойдет. В этот же момент специалисты, спекулянты, которые, ICO и так далее, они говорят, что будут стоить 1000-5000 долларов. Мы берем всего лишь 100 долларов, зная, что сегодня эфир стоит 1200 биткоин, пусть они падают, но 10 тысяч долларов он стоит. Он когда-то стоил доллар. Три с половиной года назад он стоил 400 долларов. Четыре. И что происходит? В марте месяце, допустим, это март, так как у меня тело 10 тысяч монет, все, не накапливаю, я все сегодня снимаю и трачу, мне в марте приходит также 100 монет. И при снятии, если будет необходимость мне сюда возвращаться, или при обмене напрямую призм, я конвертирую уже на 100 долларов, умножаю. Это 600 тысяч рублей каждый день поступает ко мне на счет. Это 18 миллионов рублей в месяц. Которые я легко и с удовольствием трачу на что угодно. Покупаю машину себе, если мне еще нужна она, квартиру, начинаю созидать благотворительные фонды, все, что хочу, что-то произвожу и так далее. Начинаю заниматься тем, что в моей душе угодно. И почему я говорю всего лишь 700 тысяч рублей? Потому что что здесь происходит? 10 тысяч монет, это как раз вот 700 тысяч рублей, даже больше будет. 700 тысяч рублей приблизительно, будет там один точно. Нажаем на 100 долларов. И берем 70 тысяч рублей, более доступно, это 1000 монет. Нажимаем также на 100 долларов, даже не на 1000. Здесь получается 100 тысяч долларов, которые приносят каждый месяц 1 миллион 800 рублей. То есть это мой капитал, наш капитал, который каждый месяц делает нам 1 миллион 800. 000. Здесь получается 1 миллион долларов, который делает 18 рублей каждый месяц. Здесь в рублях между 700 и 70 тысяч рублей разница 630 тысяч рублей. При умножении всего лишь на 100 разница 900 тысяч долларов. И что я сегодня делаю, когда у меня на мероприятиях, на встречах и так далее бабули-дедули старше 60 лет. Я говорю, бабуль, на какой хрен откладывать деньги на черный день, если мы на них сегодня можем еще пожить? Потому что если мы умрем, это проблема помещения, в котором мы умерли. Нас один хрен закопают, потому что тело будет вонять. И она этот язык понимает, берет 100 тысяч рублей, покупает 1300 призм себе, своих денег, и я это ей говорю без задних мыслей, вообще, потому что я уверен в том, что я говорю. На 10% она точно наговорит, потому что у них сегодня силы воли побольше, чем у молодых, они побольше натерпелись, и 130 монет она каждый месяц будет получать. Это 130 долларов даже при курсе 1 доллар. Это 10 тысяч рублей дополнительно она получает. И берем такой момент, что когда один приз будет стоить 10 долларов, даже не 100, это 1300 долларов каждый месяц бабули поступает на счет. Она в магазин сходит хорошо, ЖКК заплатит, налоги заплатит, внукам подарки купит, здоровье улучшится, настроение и все остальное. И качество жизни. И почему речь идет именно об обеспеченной жизни? Потому что когда мы начинаем жить обеспеченной жизнью, нам не надо больше воровать, не надо грабить, не надо кем-то манипулировать, перекладывать деньги из кармана в карман, перетаскивать на себя одеяло, кого-то предавать и так далее. Мы что начинаем делать? Мы начинаем созидать, начинаем жить по-человечески. То есть наши человеческие ценности поднимаются, человеческий капитал поднимается. И так как наша семья прокормлена, у нас исчезает стресс, крыша над головой есть, и мы начинаем творить. По принципу, что кто-то из нас битховен, кто-то мозг, кто-то архитектор, кто-то сантехник, кто-то инженер и так далее. Таким образом, мир, в целом Земля, переходит в состояние единой цивилизации под названием человек, где каждое звено выполняет собственную функцию по собственному желанию. Сегодня мы такими не являемся. Это то, ради чего пришла криптовалюта, а не то, что ее сегодня превратили. До этого это МММ пыталось сделать. И что касаемо безопасности, призм нет материи. То есть нечего ломать, как с МММ в 1991 году, не будет. Там была материя, там можно было просто вывести мавродия, что, собственно, и сделали. 9 вагонов МММ вывезли в Центральный банк, и людям преподнесли, что это сетевуха, лохотроны и так далее. Во что люди, особенно бедные, с удовольствием поверили. Тысячники назывались они в МММ. Здесь этого не будет. Чтобы сломать призм, во-первых, мы не пирамида, а во-первых, также, чтобы сломать призм, нужен Армагеддон. Но тогда нас нахрен не будет никого и нам деньги не нужны. Чтобы выключить призм, нужно выключить электричество на всей планете и больше не включать. И если у кого-то из нас в гараже будут работать генераторы, делать электричество, призм будет работать. Или включим, опять заработает. То есть есть некий блок. В интернете он живет своей жизнью, той, которую его придумали, децентрализованной, но у него нет разума. И как только он чувствует хакерскую атаку, угрозу, подозрительную активность, которых было 26 только с сентября месяца, и как видите, я рассказываю, все в порядке, люди здесь улыбаются иногда. Вот Блок уходит под воду, и хакеры ломают ненужный блок. То есть он уже к системе никакого отношения не имеет. На его место встает новый блок через 8 часов. То есть если никакой атаки, все в порядке, паровозик блоков каждые 8 часов спокойно проезжает. Далее. Сегодня цена монетки стоит 1 доллар. Вам некуда откатываться, нам некуда откатываться. И даже если было бы куда откатываться, создан обменник, и уже не один LKPRISM247.com. Это гарант. Он создан для стабильности и надежности обмена, комфорта. Чтобы вы понимали, это собственное ICO. Но так как все ICO работают по принципу, они раздувают пузыри и так далее, то есть где-то обманывают это матерное слово, за которое через год будут бить по голове, скажем так, палками, то мы не называемся ICO, а называемся обменники, потому что мы единственные, у кого есть обменник, который позволяет... Человеку комфортно, стабильно по одному курсу менять свои призмы на доллары и так далее. Если есть в этом необходимость вообще. И когда вы будете регистрироваться сегодня или тогда, когда вас зарегистрируют, вы увидите, что у вас при регистрации вылезет код Соломона, 16 английских слов. Это тот самый код, благодаря которому только вы можете зайти в свой кошелек. Его браузеры в интернете не видят. Чтобы его взломать хакеру-профессионалу, Нужно 10 лет непрерывного подбора комбинаций. Но у него есть 8 часов, поэтому я могу себе позволить сказать, что это невозможно. И далее. За счет обменника он нам позволяет что? Он позволяет нам относительно биржи развиваться линейно. То есть вы здесь тысячу призов купили по доллару, вы тысячу призов по доллару железно-бетонно продадите. Даже больше когда научитесь этим пользоваться. То есть обменник позволяет нам, относительно биржи, развиваться линейно. Когда на обменнике будет отметка 10, у нас в обменнике, вернее, на бирже будет 10 вот здесь, у нас в обменнике будет 6. И если вдруг спекуляция и так далее упадет до 2, мы дальше стабильно меняем по 6. Уловили, да? Еще раз повторяю. Купив по доллару. Да. То есть вы здесь... Благодаря внутренним обменникам всегда меняйте призмы, если есть необходимость в рублей, по тому курсу, по которому купили, или выше. То есть вот мы, кто уже пользуется призм, видели призм и за 3 доллара, и сегодня он за 0,8. Я как покупал за доллар, так и продаю за доллар. Меня вообще не интересует, что происходит на бирже. Это создано, потому что есть люди, которым не надо лезть, там есть специалисты, которые торгуют на бирже, они умеют спекулировать и так далее, удрить мозги. Скажем так, моя мама не умеет торговать на бирже. Зачем мне давать ей то, где ей надо торговать на бирже? Она спокойно заходит и сегодня расплачивается призмами и так далее. Дальше, собственно. Почему я говорю, что система тотально децентрализована? То есть есть системы сегодня криптовалют, которые технически называются Proof of Work. Это биткоин и 97% криптовалют. Не видно? Да ты Черные. Да, я люблю их красным рисовать. Они. Ну, Мне не нравятся. Ты же нам 97% криптовалют. Технологически сейчас поймете. И есть Proof of Stake. Этот эфир, на самом деле, на словах на деле еще нет, и 3%. Но при этом 3 года уже продают себя на ICO. Вот. Здесь это майнинг, то есть нужны дополнительные мощности для обеспечения жизнедеятельности блокчейна, что вредит экологии и так далее. Спустя 6 лет люди поняли, что можно обойтись без этого, задействовать те, что уже есть. И это называется форжинг. То есть русским языком здесь идет оплата за работу, то есть если образами говорить, то это шахтер, он в яму себя закапывает, и чем глубже, тем ему сложнее. Здесь это кузнец стоит уже молоточком, стучит без таких больших трудозатрат. И здесь, и здесь это ICO. Все криптовалюты, кроме призм сегодня, это ICO, ценная бумага. Если я ими сегодня приду расплачиваться в магазин, это будет похоже на то, что я пришел от акции, уголочек оторвал и дал за хлеб. Если здесь и здесь у нас есть два яблока, чтобы заработать, надо яблоко продать. И продаем мы его вот здесь. В рулетку играем. Сегодня никто нибудь из вас знает, надо биткоин продавать или покупать? Сегодня покупать. Должен... Сегодня покупать? А если он завтра будет стоить 3000 долларов? За неделю упал на 15%. Он еще упал? Да, ну допустим, вы говорите, надо покупать, правильно? Я говорю, а завтра он будет стоить тысячи долларов счетящий. Не знаю. Не знаете тогда. Вот, а есть те, кто знают, так как система централизована. Вот, так как есть проблема 51 процента. У них, у всех. То есть, если завтра создастся криптовалюта, она будет или это, или это. И люди будут страдать, поэтому для них очень важно это в наших руках, то есть ответственность за вашу семью и за ваших близких теперь в ваших руках, так как вы теперь с этим знакомы. Вот. И даже если здесь мы продаем хорошо, мы куда возвращаемся обратно? Куда же. Куда и пришли. ФРС. И единственный, кто сегодня решил эту задачу с 51% это призм. То есть есть генезис, это исходный код. То, что мы с вами создали, вначале я говорил, запустили децентрализованно. Он 11 февраля 2017 года, еще год не прошел, сейчас февраля, только год годовщина, раздал 10 людям по миллиону монет. Децентрализация. У него на счету стало минус 10 миллионов монет. Это не человек. Это исходный код, это кошелек, вы все в него можете зайти, легко, есть доступ, и увидеть, что у него отрицательный баланс. И что сегодня происходит? Мы все покупаем приз, покупаем, покупаем, покупаем, покупаем, и вот, допустим, он пришел, купил, И кто-нибудь из вас, у кого еще нету тысяч, купил тысячу монет, чтобы быть, сейчас узнаете, кем. Что произошло здесь? Стало минус тысяча монет. То есть у нас у всех баланс положительный растет в плюс, у него баланс отрицательный растет в минус. Это как материя и антиматерия. Вот когда люди в аудитории спрашивают, а у кого меньше раз у меня печатается, у исходного кода меньше становится. Это называется динамический отрицательный баланс, изменяющийся исходя из записи в блокчейне. То есть если мы все сегодня сюда скинемся, что нам вообще не выгодно, здесь будет 0. То есть блокчейн призм даже 1% положительного баланса не воспринимает. Вот я тогда задался вопросом, а что будет, если случится объединение людей и будет минус 51%? То есть если здесь управляет тот, у кого больше мощностей, так как здесь майнинг, а здесь управляет тот, у кого больше денег, так как здесь за подведение баланса идет контроль, то у нас здесь, даже если у меня на счету миллион монет, есть человек с тысячей монет на своем счету, своих собственных денег, мы с ним оба равноценные, равноправные контролеры всей системы, призм. И чем больше таких людей по тысяче монет, тем система сильнее и еще надежнее, чем сегодня. Еще надежнее, куда надежнее не представляю, но еще надежнее. А если у человека на счету, допустим, 100 монет, то он точно так же имитент собственных денег, он и хозяин, хозяин печатного станка, единственное, он не является равноценным, полноценным контролером всей системы. Вот, то есть у нас эти два процесса разбиты. Да, я генерю блоки чаще, он не так часто, но при этом он хозяин всей системы и ее контролер. Здесь уловили? Наверное, да. Потому а? что они у всех. А? Транзакции. Что? Ну, занимается. Да, устанавливать себе ноду, хотя бы один блок надо сделать, и все. Дальше можно не форжить, главное, чтобы на вашем сервере была, была хотя бы одна нода. Когда вы являетесь полноценным, у вас система, если вдруг ушла форп, у кого-то в частности, когда хакеры атакуют, дедосят, чтобы ваша, ваш компьютер будет подтверждать, ваш сервер будет подтверждать другие блоки. То есть так мы друг друга поддерживаем. Вот. И если другие системы, они построены вот так, то есть я сегодня на 10 миллионов долларов могу купить биткоинов. Биткоинов. И дальше мне станет сложнее. Во-первых, стоимость сразу вырастет. И во-вторых, если вот, вот эта ферма за 500 тысяч рублей год назад делала монетку, то есть получал человек вознаграждение за то, что сгенерил страничку, то сегодня для этой же монетки нужна электрическая станция. Помимо того, что в какой-то момент мощности не хватит, чтобы сегодня в биткоине зарабатывать, нужно отключить Петербург, ну, или часть Москвы, отключить, подключить мощности к своим фермам, и тогда зарабатывать в биткоине и чувствовать себя более-менее хорошо. В остальных случаях это хомячки называется. В призм система построена концептуально наоборот. Есть 10 миллионов ключевых монет, которые раздаются людям. Это зерна. Сегодня уже 13 миллионов монет, розданных, и они дальше раздаются, раздаются и раздаются. И вы с миллионом долларов, любой из нас с миллионом долларов не может купить миллион призм, его нет. Мы можем купить только столько, сколько сделали наши внутренние счетчики всех пользователей этой системы. То есть у нас, во-первых, повышенный дефицит, а во-вторых, это так построено, чтобы не сработал принцип «богатый остался богатый, бедный остался бедным. Мы все находимся с вами в равных условиях. Миллион долларов у меня в кармане или 10 тысяч рублей. Вот. Ну, понятно, немножко отличаются То есть когда было 9 миллионов монет 28 сентября, почему я говорю, что я знаю, что сентября могла стоить 100 долларов уже и выше, хотя бы там 10, в чем мы не заинтересованы. Вот в этот момент можно было купить миллион призм разом. Сегодня уже нет. Но мы его не продали, чтобы вам ну, мы могли дальше его раздавать людям. Это и есть система естественного отбора. И когда будет 30 миллионов монет, по подсчетам, как раз случится то, что спрос превысит предложение. То есть для того, чтобы курс один призм начал расти там до 10 долларов и выше, Каждому из нас нужно рекламировать призм. И на вопрос, когда вас будут спрашивать, что нужно сделать или когда вырастет курс, нужно, чтобы каждый из вас рекламировал призм. Из нас. Когда спрос превысит предложение, это рынок. Так это работает. Примерно по подсчетам это эта сумма. Когда случится впервые, первая, не впервые, а первая ремиссия 6 миллиардов монет, Случится впервые в мире самый честный мировой референдум, и все хозяева призм, форжеры так называемые, будут в нем участвовать, вылезет голосование, то есть счетчики в этот момент остановятся, весь мир так на минутку замрет, вылезет голосование, продолжаем ремиссию, да или нет. И теперь участники призм контролируют ремиссию, потому что деньги это энергия, которую генерирует человек. Поэтому мы должны отвечать за ремиссию. Не должны, а нужно, чтобы так было. Вылезет голосование. Нажмем нет. Целый год там будем спорить, друг другу что-то рассказывать. Вылезет через год опять. Продолжаем ремиссию, да или нет? Нажмем да, вылезет второй этап голосования. 5%, 15% или 25%. Выберем, допустим, 15%, появится плюс 15% к этой сумме новых монет и дальше счетчик заработает, если вообще там будет необходимость. Вот. То есть что произошло, если сегодня устроено так, что здесь банк, а здесь народ, и когда был рабовладельческий строй, если у меня был раб, мне нужно было его содержать, давать ему работу, давать ему еду и так далее. То есть ответственность за жизнь раба была на мне. В какой-то момент что сделали, дали бумажки и ответственность переложили на самого раба, за его жизнь. Что сегодня и происходит. Люди поверили с удовольствием, это же деньги. Кто-то сегодня за них дохнет, кто-то еще что-то делает, разводится и так далее. И мы, так как любая бумажка, как только вылезла с печатного станка, является долговым обязательством, все сегодня, хотим или нет, работаем на них, потому что деньги их, они а наши. Ни у кого из вас здесь денег своих нет, только у тех, у кого есть призм. И у вас точно так же. И что сделал призм? Он вернулся. с головы на ноги. Теперь, как это а, оп, оп, оп. здесь народ, а здесь вот эти вот банки, государства, корпорации и так далее. И теперь они получают деньги за то, что служат народу, как и мы с вами точно так же. То есть пришло время служения. Они все равно сделают там криптовалюты свои централизованные, государственные, как Ripple и так далее. Они их навяжут, потому что есть все равно люди пугливые, которые не поверят, да, сразу, пока дойдет там, и так далее. И что будет? Будет вот так. То есть будут их внутренние системы внутри государств, где-то они сделаны под контроль, как, допустим, в нам известных странах, где-то вот уже живут хорошо. По этому принципу, скажем так, Швейцария, там Арабские Эмираты и так далее. То есть те страны, которые думают, о народе. И что будет происходить? Мы с вами из мировой системы призм, приезжая там в ту же Украину, будем переходить в их внутреннюю систему. Если вообще будет в этом желание и необходимость. Вот. И как вы влияете на счетчик? Как мы все влияем на счетчик? И почему это не пирамида и не сетевая компания? Потому что никакой компании вообще нет. Вот этот счетчик, да, печатный станок. Есть я. Это каждый из вас. То есть, когда я это рисую, это каждый из нас. Это я. У нас есть три переменные, как x, y и z. Первая переменная – это баланс. x. Мы положили себе на счет тысячу монет. Первая переменная стала тысяча. Вторая переменная – количество последователей. То есть, тех людей, кому мы посодействовали перейти из состояния, Никто звать никак в состоянии ⁇ Свободный человек ⁇ И, допустим, мы за неделю сделали 20 человек. Вторая переменная ⁇ Y количество последователей ⁇ стало 20. Третья переменная ⁇ внешний баланс. Это сумма денег, призм, на счетах последователей. Внешний баланс ⁇ Z. И они увидели, что мы положили по 1000, и тоже каждый положил по 1000. Стала переменная, так как их 20 человек, 20 по 1000, 20 тысяч. И что происходит? Эти три переменные перемножаются, появляется четвертая basic дата и они вчетвером, и есть тот самый коэффициент, допустим, 16%. И приходит человек к нам и говорит, слушай, подруга или друг, активируй, хочу тоже жить свободно и так человечески, вот вижу, у тебя все получается, едешь по городам, рассказываешь. Мы его активировали, скинули ему монетку, у нас переменная Y, да, количество посветов стала плюс один, счетчик закрутился быстрее. Это не сильно заметно, но заметно. Он положил себе тысячу монет на счет, его тысяча у него на счету. Более того, она перешла из состояния не его, в его собственные деньги. И так как с призмом вы всегда в плюсе, ему это выгодно. И вот от него она никуда не делась. То есть с ваших денег никому здесь ничего не прилетит. У нас просто меняется переменная, становится плюс тысяча, счетчик закрутился быстрее. Тиханул он или просто понадобилось ему снять, снял 500 монет счетчик стал, ну, у нас тоже также изменилась переменная, минус 500, счетчик стал чуть медленнее, и ничего страшного в этом нет. Потому что до 888 человека в глубину, это все люди, это наш, наше количество последователей, внешний баланс, по то есть они на него влияют. Каждый из вас, из нас, это первый, мы к себе сколько угодно делаем вторых, каждый второй делает нам третьих, третий делает четвертых, и в каждую сторону... До 888 это все наши люди, которые на нас влияют, на количество последствий. Поэтому мы будем заинтересованы в том, чтобы своих людей делать более качественными, повышать их человеческий капитал и так далее. И чем это отличается от пирамиды и от сетевухи? В пирамиде, вот эта пирамида, вот эта сетевуха. Если здесь, в ММО так было... Пришел я с 1000 долларов, то мои деньги ушли снизу вверх по структуре. Перераспределяются, я остался без 1000 долларов. И чтобы я получил свою 1000 долларов, мне нужно привести людей также с 1000 долларов. Только за счет этого я могу снять. Деньги перераспределяются, это пирамида. На самом деле люди все сегодня живут в пирамиде. Только распределяются они не по структуре, а конкретно банкирам. Сетевой, сетевой бизнес – это бизнес-модель. В этом нет ничего плохого. Это просто удаленная дистрибьюция, чтобы не нанимать менеджера на зарплату. Это представители. И они продают товар. Допустим, Ари Флейм там продает баночку, или тинши, я всегда говорю. Или интеллектуальная собственность какая-нибудь. Мы ее купили, наша 1000 долларов уходит владельцу компании, так как он владелец и хозяин этой системы, и распределяется менеджером который поспособствует этой продаже. И если я хочу здесь начать зарабатывать, я становлюсь в эту цепочку звеном, в зависимости от того, с кем знаком. И начинаю продавать товар. Я становлюсь менеджером, дистрибьютором. То есть здесь деньги распределяются, но это бизнес-модель обычная. Здесь деньги распределяются, это пирамида, снизу вверх. В призм деньги становятся его собственными, никуда не распределяются. У нас меняется переменная Четчик ускоряется. Вот. И что вы делаете все сегодня? Все люди абсолютно, которых вы активируете, все будут вас любить. Поэтому призм, активация делается как само собой разумеющийся. Как налить близкому чай, кофе, одеяло дать, там подушку и так далее. Позаботиться о своем человеке. И благодаря призму, вот у вас есть прошлое ваше. Как вы жили в системе. ФРС, прошлое, а теперь у вас есть призм. И вот есть ваше прошлое, прямо сейчас, осознайте, вот это есть у вас прошлое, все до сегодняшней встречи, до знакомства с призмами, до знакомства со мной, где у вас есть абсолютно разные, вот прямо сейчас погрузитесь в это состояние своего прошлого, здесь есть абсолютно разные у вас ситуации. Где вы кого-то предавали, они так думают, да, может, и вы знаете это. Где вас кто-то предавал, обижал и так далее. Где есть положительный опыт, есть выгодный, есть невыгодный, есть отрицательные ситуации. Вы бы прямо сейчас осознанно отпускаете абсолютно все эти ситуации, прощаете абсолютно каждого и прощаете себя. Потому что никто из вас и из них не виноват в том, что они делали. Система их вынуждала ради семьи это делать. Другого не дано было, мы все сегодня делаем ради семьи. И они делают точно так же, горишники там, и все тому подобное. Поэтому полностью всех прощаем, посылаем туда то, что желаем себе, любовь, добро и все остальное. Берем оттуда только то, что нам выгодно, опыт, эмоции, навыки и так далее, и переходим в состояние здесь и сейчас. И начинаем уже сейчас осознанно жить свободно и по-человечески. Если там вчера человек нас предал, то нам сегодня выгодно дать ему приз, потому что он тоже начнет меняться. Вот, и что вы делаете? А, доставайте телефоны все. Здесь все приглашенные, знают, от кого они пришли, да? да. И здесь присутствуют те, кто их пригласил, да. Все, доставайте все телефоны. Свои. Давайте так. Я сначала сейчас расскажу, а вы потом это сделайте, чтобы трансляция не задержалась. Смотрите, а все, кто вас сюда пригласил, да, если есть вновь приглашенные, я вот раз не спрашивал, вы все, каждый из вас, идет к тому, кто вас сюда пригласил. На вебинар, на трансляцию и так далее. Вы обращаетесь к ним, во-первых, со словами благодарности, во-вторых, скидывайте им почту и просите активировать вам призм. И как только закончится мероприятие, они сразу вас активируют. То, что мы сделаем после мероприятия, уже этого будет не видно. Вот, скидывайте почту. Пишите «Хочу активироваться», он скидывает вам инструкцию, заходите, нажимаете «Регистрация», сохраняете пароль, 16 слов, это очень важный пароль, ручкой на листочек себе его переписываете, прячете там под яблоня, а лучше еще и в блокнот, и скидывайте ему реквизит. Он скидывает вам монетку, и дальше мы все делаем то, что я сейчас покажу. Вот это я опять, это каждый из нас. Я. Мы что делаем? Все, нас активировали, мы кладем себе на счет, у нас есть выбор, это уже ваше право. Я всего лишь для контраста рисую, рисую таблицу, чтобы вы видели, в чем разница. Кладем на счет, допустим, кто-то положит 10 тысяч монет, кто-то тысячу, кто-то 10 тысяч рублей, меньше даже не разговариваем, 160 монет. Можете положить 200 монет, 300, 1300, 3000, и так далее, сколько угодно, это для контраста. Что происходит? Сейчас увидите результаты, появится желание у всех положить тысячу. Здесь вы получаете 4%. Я скажу сразу, округляю до целых. Можно сделать тишину с этим телефоном, который издает этот Я округляю. Здесь иногда есть десятые и сотые. Я округляю до целых. Иногда больше, иногда в меньшую сторону. Таблицу можете посмотреть, там все написано. Здесь 4% получаете за хранение. Здесь 6% за хранение. Здесь 8%. Там 7% чем-то. Дальше в наших интересах сделать максимально быстро 12 человек. Это не маркетинг-план. Это мы посчитали, сколько простых элементарных действий может сделать каждый, чтобы получить тот результат, который мы вам сейчас покажем. Вы можете сделать и 120 подключений, можете 15. Может вам попали такой бешеный, как я, чего я вам желаю, который по 400 за неделю делает. А можете никого и получать вот этот результат. Но если хотите больше то тогда подключаете 9 человек по 10 тысяч рублей 160 монет, трое по тысяче, и они становятся хозяевами призм. Это есть у любого из вас. 12 человек с 10 тысяч рублей 9, и трое с 1000. Есть даже больше. Что происходит? Здесь на счету становится 660 монет, и скорость вращения становится порядка 9%. Это без учета даже счетчика. То есть, допустим, вы за день это сделали, через 7 дней у вас 660 монет, 9%, и за это время еще счетчик вам сделает еще больше. Здесь станет на счету 1500 монет, даже больше чуть-чуть, скорость вращения счетчика будет 12%. Здесь и так все изначально хорошо, станет 10500 монет, и скорость будет порядка 16-17%. Что делаем дальше? Делаем так и содействуем этим людям в том, чтобы они за нами повторили. Они это с удовольствием сделают, потому что они тоже хотят этих изменений в своей жизни. Призм это то, что хочет каждый, просто стесняется. Делаем им то же самое, содействуем им в этом, закладываем в них знания, опыт и так далее. 9 по 160, трое по 1000. И что происходит? Человек, кто изначально зашел на 10 тысяч рублей, у него становится 5 тысяч монет капитала, его собственных денег, которые каждый э, процент будет порядка 17 процентов, и это пассивный доход, тысяча монет каждый месяц, плюс-минус, минус больше. Там будет 900 с чем-то. Пять тысяч монет собственного капитала, это сегодня пять долларов, которые каждый месяц вам делают тысячу новых монет, тысячу долларов. Сегодня полстраны у нас такой зарплату даже не получает. А это счетчик печатает. Здесь станет на счету 6500, счетчик будет порядка 22%, это 1500 стабильного дохода. 1500 долларов. Здесь и так все хорошо, но даже здесь станет 15 тысяч монет. Счетчик будет крутиться со скоростью 26-28 процентов, и сумма будет 5 монет каждый месяц стабильного дохода. Кто умеет читать, это у меня уже сегодня. Я ничем от вас не отличаюсь, каждый из вас может делать то же самое, абсолютно, не надо здесь иметь семь-пять его лбу и так далее, все легко и просто, просто берете и делаете. Когда вы себе, каждый начнет позволять себе это делать, у вас все начнет получаться, сразу же, ваши мечты будут сбываться. То есть у вас есть всех мечта одна глобальная, которая меняет все ваши, собственно, остальные а, направления жизни, там, личной жизни и так далее, вот можете прямо сейчас загадывать, и она сбудется. Вам остается только позволить к ней прийти, себе, даже не мне. Если до 17 февраля вы еще и сделаете так, что ваши люди, третьи, делают еще по 12 человек, вам подарят гелен Ваген за 4, за 6, да, с половиной? За 6,5 миллионов рублей. Просто подарок. Держите, скажут. Это всего лишь 1744 человека. Ничего сложного абсолютно. Ни в одной маркетинговой компании, даже если бы это была сетевая компания, этого нет. Это подарок. Она вообще ограничен, предел. Что? Чем? Система. По количеству людей предел или по количеству денег? День. А когда случится первая ремиссия, 6 миллиардов, мы все проголосуем, у кого больше тысячи монет, за продолжение ремиссии. Появятся новые. А человек. человек? А, 888 человек, да. Но вокруг себя ты, вот и ты первый, сколько хочешь. Риска. Когда вот здесь вот у тебя вот второй, а он уже там в разные стороны сделает 888, тогда пауза. Ну, в одну сторону. А у тебя это может быть в каждую сторону. Это... Почему призмы это и называется? Это у каждого по 888. Это закон, 888. закон физики. 888. Каждый человек. становится такой, как все на равных. Поэтому у каждого одни и те же самые возможности предоставляются. Здесь нет такого, что кто-то выше, кто-то ниже и так далее. Мы все на равных. Любой из вас может обогнать своего наставника, как это сделал я. Абсолютно любой вообще. Нет, их выше, ниже, все равны. Каждый человек. Каждый имеет постоянный пожизненный дух. Я не могу, я могу о количестве людей. Количество людей не ограничено. У каждого, у каждого. может быть по 880 человек. Не, Ой, так, не так. Не я так. Все Смотрите. Все у вас будет... Лучше. Вот вы первая. Да. Вы добавили подругу. Да. Она вторая. Подруга может добавить 100-500 своих подруг. Разных. Эти подруги добавят кучу, сколько хотят своих подруг. И вот это вот, вот дерево такое огромное, каждую сторону до 888-го. Это охренеть как много, этого более чем достаточно. И если вы в интернете наткнетесь на видео, в ютубе, паровозники всякое, закрываете и больше не открываете. Но это бред просто, это неправильная концепция вообще, это порождение ленивого общества, во-первых, а во-вторых, это нет децентрализация. Да, они пользуются призм и так далее, но почему это бред? Потому что они что делают? Они делают вот так, я первый, делаю второго, плюс они друг другу сами открывают счета, там хрен пойми, что происходит. И если я вот здесь, и я хочу активировать нового человека, мне надо искать вот этого, хрен пойми, кто это такой, и почему-то давать ему человека. А вот этот хочет, он дает вот этому. А вот когда скончится 888 будет, этот хочет еще кому-то что-то давать? Потому что он ничего не получит. Писать, если он, он может, просто они так учат и так работают. Да. Они вначале получают, а потом садятся задницу. Тут есть конкретно два человека, на которых работает это все. Они так заманивают людей. То есть люди хотят халяву, им говорят, давай... 160 монет, вот здесь место мы тебе сделаем, а потом под тебя добавим людей. Вот эта вся структура, это мертвые люди, они никого не активируют, сидят. У меня целая куча таких приходит и говорят, Максим, я хочу к тебе. Поэтому это просто, это, ну просто, просто закрывайте все. Нет, что от них полезно, можете брать, а вот построение вот этого вот дебилизма не надо брать. Вот, и вы точно так же, паровоз закрываем. Не открываем. Даже не открываем, да. Вот, всем, кто смотрел, давайте я на вопросы ваши поотвечаю тоже. В чат, у кого есть вопросы, пишите вопросы. Потому что вы тоже задавайте, если есть какие-то вопросы, я буду на них смотреть. У кого вопросы, пишите в чат. У кого нет вопросов, пишите тому, кто вас привел, и едете регистрироваться. Идете регистрироваться, пишите «благодарю», скидывайте ему почту и активируемся. Прямо сейчас. Каждый абсолютно, кто присутствовал здесь, у кого еще нету призм, все 57 человек пошли активироваться. Прямо сейчас всем спасибо. Вот, далее. У вас есть, сейчас я вам всем, кстати, дам. Да, да, да, да, да. Есть я ВКонтакте, ко мне добавляемся в друзья. Становимся подписчиками, я не всех добавляю, не потому что не хочу времени, не хватает просто... Это моя страница. В14, да? В14. Это ВКонтакте. Нет, это типа ссылка. Вот это имя. А, это ну, ID. Ну, первый. Да, это так пишется, да. Все, они видят. Это тоже это. Это две палочки, типа. Как? Это знаете, HTTPS, ВКонтакте. Это сайт так начинается. ВКонтакте просто. Здесь я могу ничего не писать. ID мой это. Максим Штефюк, я. Сейчас напишу. Вот это группа ВКонтакте. Призм, нижнее подчеркивание, официал. Вот в этой группе есть все, что вам нужно знать о Призм. Абсолютно все. Инструкции, все видео, все презентации, вебинары. Здесь анонсируются, и документы здесь есть. Здесь анонсируется, где, когда, в каком городе, какое мероприятие, какой бизнес стал продавать свой товар в Призм. А ответы на часто задаваемые вопросы, вот сейчас я формулирую. Если у вас есть вопросы какие-то, вам возражения задают и так далее, и если они здесь еще в группе в обсуждениях не написаны, туда пишите, я на них отвечаю, и группируется общий документ, чтобы вы потом дальше своим людям передавали. Ваша презентация есть? Здесь есть ссылка на YouTube-канал. И моя презентация есть уже сразу в группе ВКонтакте, и в Facebook, и в Одноклассниках. Вот. Вот, вот в эту группу все добавляемся, участвуем. После буквы «М». Это что? Нижний, нижнее подчеркивание, да. Здесь активно принимаем участие в вопросах, в новостях и так далее. Лайкаем конкурсы и так далее. Все супер новости запускаются отсюда. Все предложения. Предложения, да, и так далее, и тому подобное. Если вы хотите организовать в своем городе, и вы в моей структуре, в моей команде, вы пишите мне в личные сообщения, не ищите мой телефон, созвоните со мной в WhatsApp и так далее, а пишите сюда, на мою страничку ВКонтакте. И мы с вами согласовываем эти вещи. Группа ВК, да, Синемиков, благодарю, скинул ссылку. А, зовут меня, там бы пожил. Максим Васильевич Штефюк, ВКонтакте Максим Штефюк. Вот, все добавляемся. Подписчики и следим. Очень много интересного материала там есть. Кто с Дагестана? <coughs> Арген Красавчик. Дагестан, Дагестане все. Там активировать надо всех. Все. У меня, собственно, все. Благодарю за внимание. Пишите ВКонтакте, добавляйтесь и все идем к активации кошелька. И наша задача абсолютно всех. И абсолютно каждого сделать максимально так, чтобы весь товар вокруг себя, людей и так далее оплачивать в призм, чтобы обратно вот сюда вообще даже не возвращаться. И тогда нет даже вопроса в конвертации, потери там 3%, кому эти вложены 3% и так далее. Задача сделать все вокруг максимально в призм, магазины, все. Вот я сегодня уже 80% того, чем пользуюсь, оплачиваю в призм напрямую. Потому что сделал на личных отношениях. Кассир стоит, я ему призмами оплачиваю. Кофе пью, призмами оплачиваю. Официант подходит, призмами оплачиваю. Таксист подъехал, призмами оплачиваю. Это легко. Говорите. Я оплатил, <economic noise> Вот есть ребята, вот я сейчас в Дагестане то же самое рассказал. Я вот сегодня с утра приехал в Дагестан. Вот. А -а я рассказал, что есть ребята, не помню город, по-моему, Екатеринбург, они что делают? Они приходят в магазин, на видео, допустим, вот я пришел сегодня в магазин, иду, набираю товара, подхожу на кассу, достаю телефон и говорю, я хочу оплатить. Они смотрят так, не понимают, я говорю, я хочу призмами оплатить. У вас что, нету, что ли? Они так смотрят, а что это такое? Ну, он чуть-чуть там закидывает удочку, уходит. На следующий день приходят другие, берут товар, приходят в магазин, говорят, я хочу расплатиться в призму вас нету, что ли? Они уже, оба, что-то происходит не то. Звонят руководству, начинают общение, берут номер телефона у того, кто это сказал, начинается диалог. Вот. В Дагестане вчера человек точно так же сделал. В каждом городе, куда я езжу, как правило, один бизнес активируется и э, продает приз. Вот в Дагестане есть сейчас клуб красоты и здоровья, который принимает. Вы можете приехать, если вдруг будете в Дагестане, в этот клуб Имана Шамиля 868. Прийти, массаж, получить косметологические эти всякие, женские, мужские вот эти всякие штучки для красоты, для здоровья. Оплатить напрямую в призм. Что должна иметь организация? Ничего не должна, она, ей нужно купить тысячу призм, стать хозяином призм, связаться с вашим наставником или кто пораньше него, кто соображает в этих вопросах, или Ольга, допустим, сразу. А мои обращаются ко мне за этим вопросом. И мы стыкуем, делаем им бизнес-аккаунт, бизнес то есть такой же, как у вас будет ВЛК-призм, когда вы зарегистрируетесь, которым, вы этот, которым они уже руководят своим бизнесом. Кстати, также пока пока кто еще смотрит, там еще больше стало. Арген, так нельзя делать, а про паровоз? А, Михалыч ходит на мои вебинары. Здравствуйте, Михалыч. Паровозники приходят, у них своих нет, но они приходят. Смотрите, у вас будет живой кошелек, то есть это то, что вам сейчас после трансляции активируют каждому. Здесь хранятся все ваши деньги. Вот, здесь это обменив, он активируется через почту, то есть вот это активируется первой монеткой. То есть, допустим, вот вы встретили друга, то доставать телефон, активируй счет, ну, он скачивает приложение, сохраняет пароль, вы ему скинули монетку. Взяли его почту, отправляйте его куда хотите дальше, на вебинар, на презентацию, куда угодно, это ваш человек. Вот, это живой кошелек, монетку здесь он получает. Это активируется через почту, это обменник, гарант. Далее у вас будет MixMoney, здесь вы уже сами регистрируетесь, здесь не надо никого активировать, сами все делаете. MixMoney Advocash или Мани. я рекомендую MixMoney. Здесь вы за рубли, за валюту, которая там предложена, гривны, евро, и, по-моему, есть таджикистанские деньги, как они называются. Вот, здесь покупаете доллары. Это обычный обменник. То есть, когда вы эту процедуру делаете, ваши деньги хранятся здесь. Это ваш счет валютный. Здесь уже в обменнике вы за доллары или у кого есть биткоины, покупаете призм. И хранятся они вот здесь. Ваши деньги, никуда никто кроме вас доступ сюда не имеет. Здесь ничего не хранится, здесь только информация. Сколько купили, сколько продали. Купили тысячу, тысячу точно можете продать, и даже больше. Вот. Главное соблюдать правила. Здесь обязательно ознакомьтесь с правилами. 12 правил обменника для автоматических сделок. При создании ордера в инструкциях это сказано. То есть у вас есть все инструкции. Заходите в эту группу и берете все инструкции. Если что-то непонятно, звоните своему наставнику, он вам объясняет. Или под, вашим, под его руководством вы делаете процедуру покупки и продажи. Это деньги, поэтому делайте все аккуратно. Супер, Дубровцев, до свидания, пожалуйста, не посещайте, я не люблю паровоз. Вот, все правильно. Все, все. Я тут объяснил, а, смотрите, еще, вот эта процедура первый раз занимает 30 минут, второй и дальше 5-6 минут, зависимости от того, как пальцами быстро шевелите. В обратную сторону, от часа до 48 часов, как обычный обнал. То есть технически предусмотрен, да, в основном это 3 часа примерно. Если вдруг хакерская атака или повышенная активность, так как живые люди, они тоже работают и отдыхают, там 8 часов выпадает, как минимум на их сон или хакерская атака, значит 9-10 часов. 48 часов точно. Если что-то не получается, это не значит, что обменник не справляется. Это руки кривые. Потому что если делаешь все правильно, за час, за два деньги оказываются на счету. Вот, поэтому или открываем инструкцию и делаем все правильно, или сразу же звоним наставнику. Никаких лишних действий, если что-то не понимаем, не делаем. Потому что есть те, кто... Э -э ну, есть паразиты и сюда лезут в обменник, и чуть обманывают людей, и так далее. Это никакого отношения к призму не имеет, это просто вот есть ублюдки, как бы мир, не без них. Вот. Вам, собственно, всем к тем, кто узнал от группы или от канала «Эксперт криптовалюты» Максим Штефюк, пишем в группу за активацией или ко мне в личные сообщения по ссылке. Те, кто узнали от своих людей, кто вас пригласил, это те люди, которые вам желают свободной и беспечной жизни. Им слова благодарности из-за активации к ним уже сейчас. И мой намек на совет, если у вас есть 100 тысяч рублей, допустим, и зарплата 1 февраля, взять там сколько вам надо продержаться до 1 февраля на еду, на все, что нужно. Все остальное купить призм. Абсолютно. Вот прям до конца вообще. Вот. Все, всех благ и много призм. Всего доброго. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайк.